В этом видео я покажу, как можно создать вариум визитку в After Effects. Начнем. Открываю After Effects. Закрою ненужное пока мне окно и перенесу в проект подготовленные файлы для создания визитки. Это логотип, который будет анимироваться, фон с контактной информацией и надпись «Студия дизайна». Переносим. И затем размещаю их на шкале времени. Фон. Логотип. И надпись. After Effects очень мощная программа для работы с видео. И с ее помощью можно реализовать практически любую идею для стереоливарио картинки Наложу, например, на логотип эффект Twiru. Такое вот интересное скручивание. или турбулент дисплейс тоже забавный эффект можно сферизацию попробовать довольно интересная анимация я же в этот раз буду использовать эффект варп нечто похожее на изгиб только арк поменяю на арч это более подходящая анимация сейчас изгиб поставлю нулевой и перейду к шкале времени. Мне нужно 16 кадров, так как буду делать для пластика 75 лп. Выделяю все слои, разбиваю в точке указателя и удаляю лишнее. Теперь выставлю этот ограничитель в конец моей анимации. Выделю слой с логотипом, раскрою его. И выставлю ползунок на середину ролика. Я хочу в центре сделать два кадра с неискаженным логотипом. Вот здесь. Раскрою органы управления эффектом и создам ключевой кадр. И еще один, на кадр левее. Далее. Перейду в начало анимации, создам ключевой кадр. Выставлю значение на минус 15. После чего иду в конец анимации. Также создаю ключевой кадр и выставляю сгиб 15. Анимация логотипа. Готово. Сворачиваю и разверну слой, где находится текст студия дизайна. я хочу сделать так, чтобы эта надпись загоралась в разных местах. Первоначальная позиция будет здесь. Отведу 5 кадров для этого положения. Анимирую прозрачность. Отчитаю 5 кадров с конца. Ключевой кадр. Эта единица должна была быть нулем. Исправим. Здесь ключевой кадр. И тут 0. Восстанавливаю видимость надписи. Помещаю ее на вторую позицию. Проверяю анимацию. Теперь можно экспортировать кадры. Сверну слой и добавлю композицию в очередь рендера. Ставлю в настройках последовательность шпек, качество лучшее, далее смотрю куда будут сохраняться файлы, куда нужно, жму рендер. Кадры готовы. В следующем видео я расскажу, как печатать дублированную картинку на примере подготовленных в этом уроке кадров.